Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с Алиной опять практикуем на природе и решили для вас снять небольшое видео, показать вам, как можно с пользой для себя отдыхать на природе. Не просто лежать валяться, а выполнять полезную для здоровья асану-йоги и одновременно общаться с любимыми животными. Сегодня мы с Алиной покажем вам позу, которая называется поза лука. Она применяется для того, чтобы вытягивать переднюю часть тела. Для чего нам это нужно? Вытяжение передней части тела активирует энергию внутренних органов и прежде всего мочеполовой системы человека и сердечно-сосудистой. Вы представляете, какая польза от, казалось бы, достаточно простого упражнения. Да, Мы с вами запускаем хорошую, гармоничную работу наших органов. Мы с вами оздоравливаемся по максимуму. Итак, как же выполняется поза йога, которая называется лук? Вам нужно остаться лично лечь на животе, и мы не меняем свою позу. И посмотрите на Алину, захватываем руками ступни, захватили. И в этом положении стараемся приподнять над полом бедра и плечи. Головка назад. Останьтесь в этом положении на несколько секунд. И постарайтесь, чтобы ваши бедра до паховой зоны были приподнятыми. Держите, сколько можете. Максимальное удержание асаны – 5 минут. Подержали, подышали спокойно, затем полностью легли, расслабились, сложили вместе ручки и положили их под подбородок. Ножки вытягиваем. И Полностью расслабляемся и опять закрываем глаза. Наблюдаем за тем, как энергия распределяется по всему телу. Всегда очень осознанно работаем со своим телом. Полежали, отдохнули. И если вы чувствуете, что вы можете еще раз сделать практику, независимо от того, сколько вы подержали, 5 секунд, 20 секунд, может быть, одну минуту вы смогли подержать и чувствуете, что можете еще раз сделать, сделайте эту асану еще раз. Есть еще один вариант выполнения этой асаны. Он, конечно, достаточно трудный, но со временем, практикуя и желая восстановить свое здоровье и здоровье своих детей, вы сможете сделать этот достаточно сложный вариант. А заключается он в следующем. Нужно выйти в позу лука и сделать на задержке дыхания несколько перекатов. Вот сейчас Алина вам покажет, как мы это делаем. Итак, захва захватите ступни. На вдохе поднимите тело вверх, задержите дыхание и сделайте перекаты. Раз, два, три, четыре. Достаточно. Отпустите ножки, сложите руки под подбородок и расслабьтесь. Отдохните, отдышитесь. И затем сделайте еще два подхода, по 3-4 переката. А затем лягте на спину и полностью расслабьтесь. Любимая поза Шавасана. Мы продолжаем наш отдых и нашу практику, а вам желаем всего самого доброго. Смотрите наше видео. Пока!